Вопросы сбора, утилизации и переработки использованных батарейк и аккумуляторов очень актуальны в настоящее время. Только в Казани уже установлено 30 специализированных урн для сбора использованных батареек. Такие контейнеры находятся в крупных торговых центрах и высших учебных заведениях Казани. Их также можно найти в Казанском федеральном университете. Чтобы подчеркнуть важность сбора использованных батареек, Добровольческий клуб Казанского федерального университета решил запустить экологическую эстафету «Разрядка». Да, данная акция является э, общеуниверситетской, поэтому все институты участвуют в данной акции. И что примечательно, что э, идет очень активный сбор батареек в каждом институте. То есть э, студенты достаточно активно приносят э, использованные батарейки свои институты. Принять участие в этой эстафете легко. Нужно просто сдать использованные батарейки в своем институте. Победит тот институт, который наберет наибольшее количество батареек. Конкурс продлится до 23 апреля. В этот же день организаторы подведут итоги и наградят памятными призами институт лидер, а также самых активных участников эстафеты. Аделия Хасанова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.